Очередной из глобальных документов, который у нас претерпел изменением. Значит, постановлением было признано утратившей силу старая типовая инструкция контроля и утверждена теперешняя инструкция, которую мы есть. Значит, в данной инструкции, заранее хочу сказать, очень много в данной инструкции появилось требований, в котором будет написано порядок там, осуществления контроля или порядок приостановки, порядок... Опускал опять разрешение работу запрещенных с оборудования в соответствии с требованиями системы управления охраны труда. Значит, суд будет фигурировать здесь много. Как выйти из этого положения, я потом в конце расскажу, чтобы мы учли все требования наших законодателей, что они от нас хотят видеть в части изложения контроля за соблюдением охраны труда именно в системе управления охраной труда. Что мы видим? Что мы, в первую очередь, как и ранее, должны разработать свою инструкцию о контроля. Значит, в эту же инструкцию можно уже и вставлять систему, предусматривающую персонифицированный учет допускаемых работниками нарушений требований по охране труда. Что за персонифицированный учет? Во многих организациях есть и внедрена талонная система, нарушения, талонная система контроля нарушений требований по охране труда. Эти три талончика, которые есть в удостоверении по охране труда. Если вы такое используете, можете это все включить теперь в, эту контроль, в инструкцию по контролю за соблюдением требований по охране труда. И там будет у вас скажем так, мы соблюли данное требование. Талонная система – это не что-то новое, оно пришло нам еще из советских времен. Например, если взять крупные предприятия, то там прописывается, в каких случаях изымается талон и какие меры воздействия на работника применяются при изъятии талонов. Но если взять мою бывшую организацию гродно там было написано, так, что при изъятии первого талона – Проводился внеплановый инструктаж работнику потому по той инструкции, которую он нарушил, и работнику не получал 10% процентов премии мотивационного фонда. Вот. При изъятии в течение года, когда был изъят первый талона второго талона не менее 50% мотивационного фонда, ну это премиального фонда не выплачивается, и ему проводится неочередная проверка знаний. Ну и при изъятии в течение года, когда был изъят первый талон. Если изымается третий столл, то в данном случае рассматривается вопрос, премия решается на 100%, и вопрос о необходимости предложения трудовых отношений с данным работником. Увольнение я как бы так ни разу и не видел, но наказание в части внеочередной проверки знаний и лишение премии да это было так скажем так очень часто данная еще талонная система очень активно используется у энергетиков где талоны там рвутся буквально налево направо поэтому у них я так понимаю есть видимо какой-то план люди наказываются просто нещадно значит в инструкции у нас определили то, что и было в законе об охране труда, как определяются те лисы, которые должны осуществлять контроль. Ну, Во-первых, описано, что контроль за соблюдением требований охраны труда осуществляет руководитель организации или опять этот фантастический товарищ под названием Уполномоченный соответственный суд его заместитель. Но Это будет руководитель организации, либо его заместители, а также должностными лисами, ответственными за организацию охраны труда назначенных из числа работников в непосредственном подчинении которого находятся другие работники. Вот эти назначенные. Раньше эта фраза была написана, что в соответствии в соответствии с должностными инструкциями определялось, кто должен проводить ежедневный или ежемесячный контроль. Теперь все это определяется на основании. Именно приказов. Вот эта фраза, что назначенными, это значит, естественно, должно быть либо приказ, либо же распоряжение. Ну и контроль за соблюдением требований по охране труда стандартно осуществляется также работниками службы охраны труда, либо же специалистами по охране труда. Вот это старое требование. Было написано, что полномочия и ответственность руководителей и специалистов организации определяются их должностными инструкциями. Сейчас все через приказы должно идти у нас. Сравним старую и новую версию. Опять же, периодический контроль осуществляется с представителями нанимателей с участием общественных инспекторов по охране труда. Это было как бы обязательное требование. Теперь написано, что могут принимать участие как члены комиссии по охране труда, если она создана в вашей организации, так и представители профессиональных союзов, в том числе и общественные инспекторы по охране труда. Обращаю ваше внимание, могут принимать. Не обязаны, а могут. Ну и опять же, то, что вы попишете в своем положении, которое вы разработаете на основании этой инструкции. Если вы прописали, что он обязан будет осуществлять контроль с участием, значит, вы обязаны будете делать. Если вы оставите эту фразу, как здесь написано в постановлении «могут принимать», значит, их отсутствие, за их отсутствие при осуществлении контроля никто вас не не накажет. Это все отдано на, на откуп нанимателя. Обратите внимание, контроль осуществляется как и раньше ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, но ежедневно э, пояснили, что на рабочих местах работников и их непосредственно руководителями. Если у вас работники э, осуществляют некий разъездной характер, то туда, куда они приехали, это не будет как бы является их рабочим местом, поэтому там осуществлять контроль вам нет необходимости. Имеется в виду речь про постоянные рабочие места. Цех, участок, объект, кабинет. Вот. Опять же, ежедневно на рабочих местах непосредственно руководителями ежемесячно в каждом структурном подразделении руководительными подразделениями и ежеквартально руководителями организации. Ну и по мере необходимости в каждом структурном подразделении работниками службы охраны труда. В старом-старом э, проекте этой инструкции было написано, что... Не менее, не менее одного раза в месяц служба охраны ТУДА в каждом структурном подразделении должна была это осуществлять. Но это было в проекте очень давно. Здесь написали, что по мере необходимости. То есть периодичность контроля службы охраны ТУДА никем не определяется. Но опять же, если в своем положении вы установите некую периодичность, вы должны будете ее соблюдать. То, о чем говорил нам всегда на всех семинарах представители Минтруда, о том, что иную периодичность мы можем установить сами. Теперь они это четко прописали. Звучит теперь это так. Иная периодичность осуществления контроля за соблюдением требований по охране туда, но не реже одного раза в месяц, может быть установлена в соответствии с СУД, И тут есть ограничения. Только организации сферы услуг и микроорганизации. Микроорганизации – это организации, которые с численностью не более 15 человек, а сфера услуг – это мы с вами там до этого обсуждали в законе об охране туда там было по численности службы охраны туда. открываем ОКРБ 005 2011 и смотрим, кто куда относится ваша организация. Тут есть как бы небольшой нюанс. В чем он заключается? Допустим, моя организация оказывает рекламные услуги другим организациям это будет как бы сфера услуг но у меня есть в составе свое полиграфическое производство с станками оборудование все как положено которое является как уже производственная сфера соответственно тут возникает вопрос проводить это все ежемесячно или все-таки ежедневно если ссылаться на данный пункт то конечно мы можем установить раз в месяц вот но по правильному конечно там нужно было бы проводить намного чаще контроль за состоянием охран труда именно в производственных помещениях обратная ситуация когда у меня есть организация сферы производства грубо говоря предприятия и там есть административное здание для чего мне проводить в административных зданиях ежедневный контроль и писать я не совсем Понимаю, там ничего э, из изо дня в день, из недели в неделю, ничего толком не меняется. Но вот этот момент Минтрут, конечно, знал об этом. Почему они не скорректировали, я не знаю. Э, поэтому пред, э, пред, э, предвосхищаю ваши вопросы о том, что э, как проводить контроль за состоянием охраны туда в офисных помещениях. Если следовать чистого законодательству, то, конечно, ежедневно. Если э, руководство с здравым смыслом и логикой, то раз в месяц этого будет вполне достаточно. Все будет зависеть от того, как вы договоритесь со своим проверяющим, со своим инспектором. Но если следовать чисто звуки закона, то должно быть ежедневно. Тут уже мы ничего не сделаем. И вот этот прекрасный... В инструкции по контролю изложен алгоритм, как нужно действовать при выявлении нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью работников и окружающих. Там всего прописано два алгоритма. По порядку пробежимся. Значит, мы выявляем нарушение. Тот, кто выявил, он сообщает непосредственно руководителю тот, который выявил эти нарушения, информирует руководитель структурного подразделения и работника службы охран труда, там так написано, не или, а и работника службы охраны труда, для того, чтобы принять меры по пристановлению эксплуатации оборудования. Дальше руководитель структурного подразделения и работник службы охраны труда информирует руководителя организации или его заместителя для принятия необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций. Ну, руководитель организации там должен будет написать распоряжение и запретить эксплуатацию неего оборудования, либо при остановке работы. Вот особенно с приостановкой работы для меня вообще непонятно, для чего такая длинная цепочка. И алгоритм 2 ⁇ это когда выявилось нарушение, и этот непосредственный руководитель сразу, минуя руководителя своего непосредственно структурного подразделения и службу охраны туда, сразу информирует руководителя организации для того, чтобы принялись эти меры. И посмотрите, как это звучало раньше. Все просто и лаконично. В случае выявления работы приостанавливаются до устранения этих нарушений. Для чего такая была сделана конструкция, непонятно, но вот это вот... Фраза в обязанностях службы охраны труда принимать меры по приостановлению, по приостановлению работ либо эксплуатации оборудования. Вот в данном случае по алгоритму 1 служба охраны труда начинает быть полностью задействована. Если что-то происходит, то спрос будет также и со службы охраны труда. Не только с того, кто это выявил. Ну и опять же. Всю эту процедуру, всю эту процедуру, все эти алгоритмы, все эти сообщения и некие документальное подтверждение этих сообщений должно быть в вашей инструкции по контролю. Потому что просто написать в инструкции, что он просто сообщает, нужно как-то это все, чтобы где-то подтверждалось. Соответственно, бумажный документооборот будет возрастет и возрастает в большом количестве, скажем так. Что мы видим? При выявлении нарушений значит, оно, при выявлении нарушений требований по охране ТОАС, создающих угрозу жизни и здоровью, эксплуатация оборудования приостанавливается руководителем организации или его заместителем до устранения нарушений. То есть, когда дошла информация до руководителя организации, пунктом 13 написано, что именно только он может приостановить эксплуатацию либо выполнение работ до устранения этих нарушений. И опять же, Эксплуатация оборудования может быть, может быть возоблена только после устранения этих нарушений, изложенных в предписании. Уже появилось слово, что должно появиться некое предписание. То есть инструкция вообще как по контролю, она просто изобилует какой-то не, нелогичностью. Нигде в алгоритме не было написано, что должно быть написано, написано предписание, но мы уже видим, что эксплуатация оборудования, которая была запрещена неким предписанием, возможно, только с письменного разрешения руководителя организации или его заместителя по согласованию с работником службы охраны туда. И опять же появилась прекрасная фраза «в порядке, установленном в СУО». То есть, опять же, в этой инструкции должно быть написан порядок как запрета, так и порядок разрешения к эксплуатации оборудования к выполнению работ. Значит, появилась не сама форма предписания, но появилось требование, что должно в ней излагаться. Давно в типовом, положении, в типовом положении службы Харантуа была форма предписания, потом она исчезла. Каждый делал все, что хотел, изобретал свои формы. Но вот теперь в инструкции по контролю наконец-таки появилось, что наши законодатели хотят видеть в данном предписании. В... В той разгадке, которая у вас будет, форма предписания будет лежать, как за основу вы можете взять. Но, ну, в принципе, основываясь на том, что здесь вот написано в этом 15 пусе, можно делать то, что необходимо вам. Какой хотите вид, хоть в строчку, хоть в столбик, хоть в таблицу. Нововведение. Ежедневный и ежемесячный контроль теперь регистрируется в одном журнале. Наконец-то, аллилуйя, не надо никаких двух журналов держать, Каждый в своем писать. Есть только один журнал. Опять же, форма его отменена, которая была раньше, две формы на ежедневно ежемесячного контроля. Есть только требование, что должно быть в этом журнале контроля. Он называется журнал контроля, что в нем должно содержаться. Опять же, форма будет в раздатке, как сделать его самому или купить. Все это будет. Посмотрите, проверьте, какой у вас есть, соответствует ли графы тому, что изложено 18 пунктом и приведите их в соответствие. Там есть небольшие нововведения. Сейчас объясню. Чуть позже объясню. Значит, э, описано, как регистрируется ежеквартальный контроль. Акт и его содержание. Что в акте должно быть? Дата проведения ежеквартального контроля, фамилия инициалов должностных, должности служащие, участвующие в проведении ежеквартального контроля, выявленные нарушения, сроки их устранения и ответственность за эти устранения. В принципе, ежеквартальный контроль. Раньше было написано, что по каждому структурному подразделению необходимо было его составлять. Сейчас результаты осуществляются контроля. Можно и одним актом все это сделать. Новое требование, новое требование, которое появилось в пункте 20, это результаты осуществления контроля за соблюдение требований по охране туда по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев, то есть два раза в год, нам нужно будет делать рассматривать в организации с участием руководителя организации. Вы помните, что ежемесячный контроль обычно заканчивается проведением днем дни охраны труда, сейчас это требований оно уже исчезло, и теперь появилось вот некое собрание, которое должно проводиться два раза в год, на котором будут анализироваться результаты осуществления всех видов контролей. Ну, вот. ну и также в организации сферы и микроорганизации могут рассматривать, проводить такие... Анализ осуществления контроля не один раз в 6 месяцев, а с другой периодичностью, ну, по мере необходимости и, опять же, в порядке, установленном в вот. В порядке установленного в SWOT, это, опять же, прописывается в данной инструкции. Почему? Раскажу чуть позже, почему данные инструкции. И по итогам рассмотрения данных результатов э, оформляется протокол. Подписывается руководитель организации, либо председатель комиссии по охране труда, либо заместитель руководителя организации. То есть два раза в год нам нужно будет собирать совещание и некие дни охраны труда, на которые будем мы анализировать, можем анализировать и степень достижения целей согласно планов мероприятий по охране труда, ну и так в том числе и результаты осуществления контроля какие-то анализ типичных нарушений вот этих то что служба охраны туда осуществляет анализ нарушений требований по охране туда вот этот анализ можно включить вот сюда в этот в этот протокол заседания который у нас будет составляться не реже одного раза в 6 месяцев вот здесь вот здесь. Сейчас я сделал выборку из данной инструкции о контроле за соблюдением требований охраны труда, где есть требования со словами «Система управления охраной труда». Значит, Какой я вижу выход из положения для тех организаций, которые не разрабатывают свои системы управления охраной труда на основании СТБ ИСО 45001 или СТБ 18001? Вы просто пишете в данной инструкции по контролю, пишете «Система управления охраной труда. Точка. Инструкция порядка осуществления контроля за соблюдение работниками организации требований по охране труда». Все. Название инструкции появилось слово «СУОД». Значит, это как является составной частью СУОД. И все, что написано в данной инструкции, все, что вы видите выделенным, то, что должно быть в соответствии с СУОД, вы прописываете в данной инструкции. Кто осуществляет контроль, с какой периодичностью, где, как они назначаются? Мы так вот видим дальше, что по иную периодичность контроля, если вы микроорганизация, либо же вы организация сферы услуг, по, по при остановке и разрешению в работу оборудования, все прописывается в этой инструкции. На названии инструкции есть слово СОД, значит, это тоже является системой управления охраны труда. Если есть возможность в руководстве вставить фразу о том, что контроль за состоянием охраны осуществляется, там, такой то осуществляется инструкции такой-то, такой-то вы ее сослались, все, это будет просто вообще прекрасно. Все требования законодательства вы соблюли. С вами. Вы вами соблюдены. Все, что выделено, то, что вы сейчас читаете, это то, что выдержки из данной инструкции. Итак, план работы по данной инструкции. Значит, Во-первых, пересмотреть свою инструкцию о контроле. В название инструкции вставить систему управления охраной труда. В инструкции определить порядок учета и регистрации предписаний службы охраны труда. Порядок допуска к эксплуатации оборудования, которое было запрещено к эксплуатации. Периодичность рассмотрения результатов осуществления контроля за соблюдение требований по охране труда, которые не лежат в 6 месяцев. Порядок информирования работников в состоянии условий охраны туда на рабочем месте. Тоже есть такое там требование в этом самом в инструкции. Возможно, вот тот, тот протокол, который, будете, который у вас появится в результате результатов рассмотрения контроля раз в 6 месяцев, который вы будете осуществлять, вывести его на стендах по охране туда, вывести его на каких-то других стендах. И в данном случае мы тоже соблюли, мы как бы информируем работников о состоянии условий охраны труда. Можно еще прописать в, про ежедневный контроль, что результаты ежедневного контроля при необходимости там доводятся до сведения работников. Есть. Соблюдены требования. Значит, издать приказы о назначении лиц, соответственно, за контроль. Это обязательно. В принципе, в должностных инструкциях, у кого остались такие требования, это хорошо, но приказы теперь нужно будет делать. Кто, у кого есть непосредственные руководители, у кого есть подчиненные, возложить на них обязанности. Значит, определите новый периодичность контроля в трудных подразделениях непроизводственной сферы. В данном случае... Это требование, которое я вам написал, как бы план работы, оно немножко выбивается из требований законодательства. Я вам уже говорил, если вы производственное предприятие, у вас есть офисное помещение, вы обязаны делать там контроль ежедневно. Но я считаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Поэтому если я напишу, что в офисных помещениях проводим раз в месяц, я не думаю, что от этого что-то пострадает. Хотя, опять же, если следовать законодательству, ежедневно и все. Ну и писать нашим законодателям, чтобы они в конце концов внесли изменения в этот пункт. Ну и изготовить журнал контроля за соблюдение требований по охране дела, либо же их закупить. Опять же, напоминаю, в раздатке форма его будет прилагается.